И сегодня еще один вопрос от нашего подписчика. Здравствуйте, куда идти новичку? На аукционы по банкротству или активы госкорпораций? Новичкам рекомендуем идти на торги по активам госкорпораций. Это новые торги, у них много плюсов и они легче к восприятию. В активах госкорпораций для участия в торгах не обязательно приобретать ключ, на них почти нет конкуренции, потому что это новая ниша. На них нет конкурсных управляющих и все имущество на этих торгах без обременений. Торги по банкротству тоже интересные торги. В этих торгах максимальный дисконт и это главное отличие от активов госкорпораций. Торги по банкротству немного сложнее, но всему можно научиться.